Но обновление что такое? Техический работа осталось время 1 час 39 минут. В смысле клэш оф Легионов в данный момент им доступен из-за планов с технической работы. Мы скоро вернемся. Ну окей, как там настраивает. Только пожалуйста, все там оставьте. Смотрим, смотри, шансы есть. А вот ролик есть посмотреть где-то. Где-то ролик посмотреть хоть хоть что-то. Хоть с этие ролики, не мои так, новогодний призы за по день клана. А, вот как, окей Ну, есть некоторые кнопки нажимать. Давайте займемся этим. Зачем? Ждать? А? один час я не буду, -то ждать. Итак, кто пишет, что? Clash Audion Discord сервера Я могу, кстати, зайти в на него. Ладно, накрываем. Ой, ладно. Что делать? Давайте обратно зайдем. Вы смотрите, какие игры играют, да? Окей, смотрите. Ну, если так, то придется что -то вам показать, что другое ролик показать. Ну, в принципе, можно, да? нет? И там дископка рекламироваться и написать еще какие-нибудь поисках и найти... Возможно, найдем новых ютуберов, которые снимают про пермик. Когда будет стрим, тогда можно. Или забранковать, когда стримы, там как там вариации забранковать, э, воевать как то Просто пишите raid, raid, raid. Это атака. Raid атака. Так, значит, смотрите. Что поделать, если я Clash сейчас разработаю? Чем заняться? Clash Alliance, значит, кланож. Макс риск просто. Э, я тебе покажу в вот этом, как это все сделать. Вот. Походи. Смотри как вот он клэш регионс то есть отдельная вкладка если я не ошибаюсь то вот она вот и может можешь смотреть ролика в принципе прикольно вкладка 23 блин ну бывает два ролика в день это что, часто один один один один один один один один один один один один один один один 14 января 2020 года. да тут, тут также есть. Когда первый ролик, мне очень интересно. Смотри все превью. А, у первый ролик кстати. Настройка. об на. А ну-ка скопирую. опану на Смотрите. Я начал 12.10.2020 года уже два месяца два месяца прошло даже три так скажем уже три месяца я уже данную катку заполню куча роликами а теперь как по мне но ну, сейчас я вернусь в игру сейчас там пару пройти некоторые карта но покажу дайте на свой тип канал Что получится если чё давайте я включу черный экран или вот. белый экран то можно включить я помню черный экран а белый экран мне не нравится припомни как учить черный экран темный воду а -а -а -а. крутяк а дайте мне, ну, а что ж друзья я черный экран включаю думаю вам будет очень шикарно Тут можно что еще включить? Я покажу как еще сделать. Так, так показываю Ой, блин, не то. Да, функция вот на. Смотрите, нажимаете здесь. Огород риск. Да, прикольный аккаунт. Ну ладно. Опасной аккаунт вдруг мне там удали за что-то. Так, безопасный режим можете назад нажать. Вот темный режим. Светлый режим как настроить? Я тем нажал. Так, потом пишем удары и он нажать. Посмотрим ролики. А что делать, если игра не запускается? Видите? Один час. Не, я не буду ждать. Я закончу. Там. Хочу просто рассказать про игру. Так, мы это копируем. Ага. Клаш Леон Стратегия в Стилепенде. Как мы накручиваем лайки, да, Лайк. Подожди. Ты видео. И вы видео. Лайк. чем бы нет. Так, заходим здесь. Что за игра кстати с вами не похоже на это тут такой вообще. обзор игрока Эш, он вы снимают снимает обманчик какой там клаш 1 да ты не может быть клаш 1 стой может перепутал да, на перепутал не плакину а почему ролики загружается если тут неправильно то почему не мои ролики а чужие, блин, куча чужих роликов? Вот мой, наконец-то, мой, мой. Вот мой, вот мой. Подожди, а это а это а. мой привр просто похоже. Не дал мне. А, а. Ч, кто спамит тут кучу ролику чужих? О мой. А, это не мой, это а не тоже мой. В смысле, почему вы привык берете? Вот мой. Зато я буду делать другие привычные, чтобы они знали. О, мой привив. Я раньше делал такие прививки, ну просто бам, легко отнялось. А теперь тяжелые превью, елки ставлю. И надо точно, эту елку поставить, чтобы было реалистично. Друзья, это, это правда, что это елка настоящая. Все тут поставлено. Ну я не знаю, как тут скачать геро. придумал такую штуку. Так это мой канал, домой да, мой. Врах, врах, Это не мой канал. Не подписывайтесь. А тут есть что еще об игре вау, дата так я вроде бы даже первый указано там дата указана у нас дискорд по каком-то датам обратно вернуться и узнать так 21-10 скоро новый год, вот первый Новый год кто отметим новый год еще покажу неделю январь так раз, два это октябрь, август сентябрь а вот. блин, так, это же два... еще четыре месяца назад. Почему никто не сказал про не про эту игру? Так, нажимаем. Смотрим. Ура, мой канал здесь. Эх, мой ролик здесь. Как он такой ролик, а? Что за превью, блин, грава? Как ты? Вот это что мне нравится? Что это такое, блин? Мне нравится вот это что -то. Это что ну, мод вот, и что? Он трессный. Э, канал Момо. Яди де... Момон. И я где-то его, кстати, знаю. Смотрел ролика вход чувака Два. А, блин, он наверное не снимает. Но он снимал сайте его и смотрит катку. Я такой в шоке. Вау, я увидел, кстати, еще. Пару раз. Не так часто. Итак. Так. Что у нас тут что ролика свечи ролик? Как-то я вижу чаще меня и мон нравится того что не столько просмотров да иким дат сбоики быстрее его потому что не столько просмотров также есть еще один чувак который записывает 11 я помню его тоже смотрел но что сказать вернемся вернемся 18 плюсом ты ч ⁇ есть реально 18 плюсом я вижу ладно не смотрим то не смотрю албин ах помню его сотен кстати, случай очень интересно Думаю, его не против. Кстати, подписывайтесь на все эти каналы. Так что все на... Да. Ну, вроде бы все. Клэш он сыграет по самым честным чатам честно По самым честным задаваем, задаваемым вопросам хитрости боя хитрости моменты как играть прям точки ставят специально что найти можно чаще все опа клан топ спасибо выпал. так выпал. Ты выпал тишишовщик как я помню если игра бы я вам показал бы какой ник у тебя зимунг привет спасибо за видео помогло уверен иду в бронзу так я уже в серебро. Йоу, как ты тебе такой си помог. Слушай, 100 лайков это норм. Так я думаю не столько Прикиньте. у него получилось почему нет. У тебя 77 просмотра можно как-то побыстрее способов публиковать публиковки. У тебя есть дискорд или инстаграм? пиши сюда я тебе скажу. Но потом я удаляю это сообщение. Не удалил, не удалил дискорд буду сообщения А то что он тебя скинул? Удалил все же. Рекомендация. Момон, момон -мо, Кстати прикольно, кстати, реалистично. Так что мы итоге на прием. Клэшлионс, эм, ага видно. Баннеры и один чувак, один герой и все. Три героя разных и там еще тексты тоже и копии. То есть, если я так тоже сделал у то меня даже будет тысячи просмотров, классный. Дайте нет, то также сам узнать. Так, где там канал? Но я уже раз не делал, тут даже копию как он, как мне сказали, я даже купить, три копии как он, да? Только это не помогает, не помогает, то помогло, кстати. Ну что здесь лично тут сказать драконь? В смысле, Куда у нет дракона? мне не кликбэк это просто хоть что не поставить я не знаю туда умерать героя вот если поставить героя вот этого да вот этого здесь то вы нажали бы ну да да нажали бы ну окей потом поставлю если будет героя. так где у нас еще копия вот копии блин почему 20 ну вот у подняли просмотр по раз, два раза но ну, мало о, копии о это поднято. А то поднято потом упустили тут уже четыре раза поднято а тут только три раза два раза может быть даже пять раз 1 месяц назад вот доказательство того что это моя аватарка э, приюшка давайте узнаем дату 14 ноября а но это они доказательства полностью У нас есть дискорд для этого он явно тут стоит правильные даты Потому что как бы изменешь превью, она остается привью как было было. Вот, ваш Сейчас покажу. И все, будто исправить нельзя. Так что не зря сюда вот он. 14 ноября. Доказывайте, что паспорт есть. Так, дальше мы идем клэш. И смотрим этого чувака, который мне копирует, блин. О, так садится, интересно. он вот уже хэштег тоже делал. класс Вечно я здесь. 100 видео и, к, и каналов. Меньше 100 видео канала и каналов. Меньше 100 каналов и меньше 100 видео. Сколько у тебя видео, макс риск? Реально, тебя очень мало. Тут даже держите не соточки. А, тут, кстати, только я, только я. Только я. И тут, и тут еще один чувак. В смысле, что только я тут? Не, ну это, конечно, классно, спасибо. Но я понял, тут, тут, тут, тут тоже будет. Сейчас покажу покажу так это чувак ой уходим уходим уходим в тут приют мой ⁇ -мо ⁇ недели две недели вот он 14 ноября я сделал да на э, блять редклам прячем прячем что-то не было 30 комментарий класс 30 комментарий нормально подписка так окей 16 ноября 14 ноября 16 ноября два дня назад 100 лайков, 2 дизлайка, ха. Ну даже дизлайка ставить, брат. Вот загайс. Клан топ, так как без бы скучки. Давайте будем всем рады. Без рекламы. О, три сделай, как отлично. Скорость, да, ничего, чувак. Ну да, ты не взрослый, да, умер. Вот так. Вот, смотрите, блин. Он даже тут написал, хотя блин. Чего, блин? я не Чего? clash of легионы с 31 каналов я первый враг наш ты враг тоже наш эти вот не знаю 122 видео 100 277 уже война слушайте. а раньше не было войны. видите меня в мирную зону копии блин что за клипбейт смотрите не, ну тут есть просмотр, может хороший, чем не, ну, были бы. Наверное, кто знает. Вот дай чувак, который там снимал. Как он же перестал снимать. Что он снимать? Кстати? Вдруг как я снимаю. Понял? Тома как я. Копирую, как я его. Да, я его копирую. Ну да, не тут, конечно, стоп привести паду просмотры они наращиваются скоро тысячи. поздравляю блин дать я кажу что он реально снимал сколько потом мы блин типа мы говорящим первая серия вроде кто знает черный экран блин так не весело чувак вот последняя серия 4 не назад а он 4 вот последнюю просто привык эх жалевато Возвращайся. 148. А, Не, не надо нам такой враг. Слушай, он реально сильнее. Почему везде конкуренты сильнее меня? Почему? Я думаю, с ним по они такие, ах ты иди сейчас. Да блин, что ж такие злые? Ладно, сейчас покажу, в чем дело, почему я. О! подожди. Подожди. Иди мой канал. Вот он. А, а, я просто забыл ов написать он Flash флеш он с И тут прям все мыкону понятно как там у нас а всем удачи пока хватит так это ну канал на да? ч размыть я блин такой я включу звук качество унизи чтобы было специально пока